Всем добрый день! В этом коротком видео мы с вами будем регистрировать Pair кошелек. Открывайте, пожалуйста, Яндекс и вбивайте, можете русскими, можете английскими буквами слово Pair. Вот, видите, да? Pair. Либо если мы с вами вбиваем по-русски, то Pair кошелек. Выбираем. И самый первый, вот он. -у Это и будет тот самый кошелек, который мы сейчас с вами будем регистрировать. Он сейчас используется во многих проектах. Очень интересный кошелек, очень простой, поэтому его нужно обязательно иметь. Итак, нажимаем на самый первый Pair кошелек. Мы могли в принципе с вами нажать и на второй, это одинаковые, ну здесь просто на электронное, а здесь войти. Итак, возвращаемся, вот так вот выглядит интерфейс самого Пайра И здесь будет написано создать аккаунт. Можете здесь полистать, здесь ничего такого особенного нету. Нажимаете кнопку создать аккаунт. Кошелек, как видите, работает более чем в 200 странах. То есть, если вы живете там, неважно в какой стране, в принципе, Pair есть всегда. Итак, почти готово. Введите ваш email для завершения регистрации. Я ввожу свой там, старый давнешний email. Вы вводите любой. В принципе, хорошо, если это Google, хорошо, если это Яндекс. У меня почта Яндекс, я вам советую либо почту Яндекс, либо почту Google. Дальше здесь вам нужно ввести код. Как видите, здесь цифры, 5 цифр. Если вдруг вам эти цифры не видны и непонятны, вот здесь вот есть вот такой вот круглешочек, вы на него нажмете, и тогда цифры поменяются. Итак, вводим 1, 7, 9, 3, 5. Дальше здесь правила, можете их особо не читать, и нажимаете «Создать аккаунт». Мы отправили на ваш email код, введите его в поле ниже. Здесь у вас ваш email и код, он вам будет отправлен на вашу почту. Давайте пройдемте на мою почту и возьмем этот код. Итак, мы на моей почте. Мы получили письмо и здесь есть код. Вот такие же тоже цифры. Мы их копируем и возвращаемся к нашей регистрации. Вставляем сюда, нажимаем создать аккаунт. Здесь будет установка пароля. Вы можете самостоятельно установить пароль, либо взять тот пароль, который сейчас предлагается именно непосредственно Pair кошельком. Меня этот пароль вполне устраивает, я его просто переписываю и им начинаю пользоваться. Дальше, после пароля у нас есть секретное слово. Дальше, здесь имя аккаунта. Имя аккаунта, это будет ваш кошелек. На этот номер будут присылаться вам деньги, либо вы будете с этого кошелька что-то отправлять. Ну, соответственно, деньги, рубли, доллары, неважно. Итак, все это нас, допустим, устроило. Если вас не устроил пароль, то тогда вы вводите другой пароль и повторяете этот пароль. Имя кошелька у вас остается. И нажимаете кнопку «Далее». Еще раз хочется вам повторить, что все ваши данные нужно обязательно себе сохранять. Здесь еще раз будет написан ваш логин, ваш пароль, ваш email и ваше секретное слово. Вот смотрите, после нажатия я вижу свой новый кошелек. Итак, смотрите, для того, чтобы вам прислали деньги, вам нужно будет скопировать вот этот вот адрес полностью, то есть п, ну так сказать, R на русском, но пишется обязательно это на английском. Если вы будете где-то указывать на русском эту букву первую, то, к сожалению, на ваш баланс ничего не придет. Итак, смотрите, ваш номер счета – это вот это вот все. То есть здесь буква и цифры. Это первый момент. Теперь вы можете посмотреть, какие здесь представлены вам валюты. Это доллар, рубли, евро, биткоин. Ну, в общем, здесь все написано. Здесь есть также и криптовалюты. Дальше, для того, чтобы перевести, вам нужно будет зайти в раздел «Перевести», выбрать кошелек. Здесь у вас вполне возможно будут шаблоны. Выбрать кошелек. Выбрать валюту, в которую вы переводите, и комиссия Pair всегда 0,95%. Ну, в принципе, можете считать 1%. То есть, если вы переводите с кошелька Pair на другой кошелек Pair, вы должны учитывать, что 0,95% комиссии у вас возьмется. Если вам нужно вывести на какие-то другие платежные системы, да, здесь указаны банковские карты и всякие мобильные, в общем, можете посмотреть. Здесь везде есть комиссия, то есть спайр на пайер 0,95, на яндекс деньги 2,9%, на киви 1,9, а 2 кэш 2,9. В общем, мы здесь можете посмотреть. Я вам рекомендую отправлять деньги спайра на другие вот эти вот ресурсы через обмене, комиссия будет минимальна. Ну, например, если выводить спайра на карту, ну, например, на визу. 3,9% плюс 45 рублей. Если вы будете делать это через обменник, то у вас, в принципе, ну, возможно, процента 2 всего лишь возьмется и все. То есть, это хорошая большая экономия. Как пользоваться обменниками, я расскажу в следующем видео. Вы можете посмотреть весь свой кабинет. То есть, кабинет интуитивно понятен. На балансе всегда вы можете посмотреть, сколько в долларах, сколько в рублях, сколько пришло, сколько ушло. Здесь можно их обменять. То есть, допустим, вам пришли в долларах, вы хотите, чтобы здесь у вас были в рублях. Есть здесь обмен. Если вы хотите отследить, историю да какая произошла что вы какие обмены делали откуда про какие-то списания вы можете посмотреть это все в истории здесь все интуитивно понятно очень простой кошелек пользуйтесь на здоровье здесь также можно пройти идентификацию вот сюда вот нажимаете и вот здесь вот есть кнопочка перейти вы здесь можете идентифицировать свой счет. Здесь вы можете настроить безопасность. Я вам лично советую либо подключить Telegram, то есть все поступления, все выводы будут вам приходить на ваш Telegram. Там есть у них специальный бот, хорошо работает. Либо вам обязательно нужно подключить мастер-кей, то есть включить, вам нужно придумать, код, благодаря которому вы будете выводить. То есть, если даже вдруг ваш кошелек взломали да, каким-то фантастическим образом, то этот ключ, мастер-кей, будете знать только вы. Когда люди захотят поставить на вывод, у них не будет такой возможности, потому что вот этот вот пароль маленький, да, какой-то секретный ваш, они знать не будут. Поэтому в безопасности советую еще раз подключить телеграм-канал. Если уж прям для вас это сложно, обязательно все равно подключить мастер-кей. Вот это будет дополнительная ваша безопасность. Здесь можно изменить пароль, здесь можно под сделать платежные шаблоны. Платежные шаблоны это если вы Многократно отправляете одним и тем же людям, либо на одни и те же кошельки обязательные какие-то переводы, чтобы каждый раз не заполнять, вы можете спокойно воспользоваться платежными шаблонами. В общем, поклацайте, посмотрите, интуитивно понятный кошелек, все нормально, все отлично, работают они хорошо, очень-очень редко, когда у них бывают какие-то там специфические технические сбои. В принципе, довольно-таки простой кошелек, пользуйтесь на здоровье, подписывайтесь на мой канал, будет много полезных новостей.